Да, так, да, да Два один фрагмента Один вот сюда, Пап может? Можем крепить, да? да? Давай. крепим Слазим и крепим, да Привет, друзья! Сегодня я в мастерской творческой лаборатории Е-45. Я вот знаю, что здесь происходило, но мне хочется спросить все-таки об этом моих коллег. Что это такое? Что за красота, что вы здесь творите? Ну, что это такое? Это творческая коллаборация а, архитектуры и дизайна. Искусства и музыки, проявляющиеся вот в таких вот брутальных материалах, как сталь, латунь, медь и химия, которая нам дает возможность преобразовывать металл в новые его состояния. Когда мне Ильдар рассказывал о своих э, поисках в производстве. Работая с металлом, вдруг у нас возникла идея, что это не просто должен быть какой-то металл утилитарного значения. Мы решили, что это будет металл как арт-объект, как художественное произведение, которое мы можем представлять уже на суд зрителей именно как произведение искусства, изобразительного даже может быть искусства. Но пока что мы его совершенно точно название еще даже мы не придумали для него. Если кто-то из наших зрителей поможет нам и загуглит и найдет название того, что мы сейчас творим. Мы будем очень благодарны. Потому что пока мы идем просто по пути создания какого-то творческого процесса, формируя его и реализуя на этих вот арт-объектах. Что это? Картина, рельеф, объемная пространственная инсталляция или как-то еще. Но мы чувствуем, что мы делаем, и нас ведет наш энтузиазм, наше желание творчество и созидание нового, нового, и нового. Да, и это важный момент, потому что мы используем такие материалы, которые обычно ну, не используют в красивых так, интерьерах или в архитектуре. Мировые тенденции ведут к тому, что мы использовали те материалы, которые нам доступны. То есть мы не едем в Италию, там, не покупаем мрамор и его здесь не режем, потому что мы не выросли с этого мрамора. Мы про него ничего не знаем. Но мы можем что-то узнать про металлы, которые нас окружают. И с этого все и начиналось. да, То есть необычные какие-то процессы, выдающие эффекты потрясающие, они приводят к дальнейшим шагам, которые потом тебе дают возможность изобретать что-то новое. Изобретать не только отделочный материал для интерьера или экстерьера, фасада или ландшафта, но и создавать вот изюм, которые потом э, дизайнеры, архитекторы или художники могут разбрасывать как бы, в своих интерьерах или э, работах. Хотелось бы какие-то интересные пятна. Не просто э, написанная на холсте э, абстрактная жилбись, но привлечь сюда еще э, как бы творчество нашей матушки природы. Потому что когда идет окисление и обработка металлической поверхности, Тут мы только чуть-чуть можем управлять этими процессами. Вмешивается что-то свыше и создает то, что вы сейчас вот видите здесь. То есть начало и природы, да, вот это творческое начало природы и ваше, да, они здесь соединяются и они здесь. Сначала мы делаем эскизы. Только эскизы не в прямом понимании, как это принято в художественном мире. Мы работаем с небольшими листами металла, которые у нас служат нашими эскизами, и именно на них происходит рождение дальнейшей идеи, после того, как мы обработали кислотой, огнем, сваркой, и получается очень интересные эскизы именно, которые потом мы не повторять мы не можем один в один, но которые нас наталкивают уже на решения, которые мы потом реализуем уже на большом пространстве вот таких листов, уже которые уже метр двадцать на два сорок. И вот так рождается. То, что вы сейчас можете увидеть для чего это для кого это, вот это. для кого для чего ну вот тут наверное мнение как бы могут э, разниться да для кого для чего то есть ну, по, по, по большому счету для красоты да для того чтобы мы видели красоту чем больше ты видишь красоту тем ты добрее как бы и спокойнее да когда тебя окружают э, красивые вещи ты сам становишься красивым. А для того, чтобы стать гармоничным, человек все-таки старается окружить себя красивыми э, вещами. Да? Вот э, этим мы и занимаемся. То есть мы создаем вещи, которые украша... будут э, украшать и задавать тон каким-то интерьером или э, экстерьерам, большим или маленьким. В интерьерах э, очень важна завершенность с... завершенность стиля. но Завершенность любому интерьеру дают акценты. Вот это вот тот самый акцент, который показывает, что работа завершена и она уже звучит. Я думаю, что это, эти работы могут использоваться как камертон для раскрытия больших или средних, или может быть каких-то других пространств. И через это открывается идея уже большой архитектуры. Мы бы хотели, чтобы это было так, потому что мы готовим. Очень современные изделия, которые мы видим в современных интерьерах. Я счастлива, что я у вас здесь в мастерской увидела этот процесс, увидела, как это происходит, и увидела результаты. И, конечно, это должно выйти из вашей, из твоей, из вашей мастерской в мир. И я думаю, что это будет правда колоссальные. колоссальное успех и, и, я надеюсь, результат. Никакие слова! Никакие камеры не передадут тех эмоций, тех чувств, которые испытываешь, глядя на это произведение. Работа завершена. Все приклеено, все приварено, сварено, приклепано, пришпандорено, и это произведение ждет своего счастливого обладателя и Пространство стильного, свободного, чистого.